Yeah. Всем привет, у меня есть для вас новость очень хорошая, она, она в первую очередь хорошая для меня. Мы наконец-то пошли в садик, мы должны были 6 пойти, но 6 я еще не все документы собрала, мне надо было там какие-то договора еще подписать, что-то от Ксении донести, в общем я в понедельник все это донесла. Пошла, познакомилась со всеми, попросила, чтобы мы сделали обзор, где дети мои будут находиться. Мне вообще внутри все очень нравится. Но когда это новое помещение, то, конечно, там даже пахнет по-особенному. Все новенькое, чистенькое. Все ну, просто настолько идеально, что я даже не знаю. Вот я видела много садиков. Сама в садике детском садике была не самая плохая. Ребенок радуется сегодня, мы столько внимания, много, он не может понять, что происходит. Визуально я в восторге от интерьера в детском саду, мне, мне понравилось все. Вот для меня важно, чтобы э, туалет был нормальный, по туалету можно уже характеризовать, говорить о многом. Кабинки, где дети могут закрыться все очень чисто все очень техниковано умывальники ну как и должно быть да в детском садике низкие умывальники душевая кабинка есть в общем есть где высушить вещи если что-то вдруг но это уже наверное для самых таких маленьких очень хорошие кровати матрасы нормальные кровати ну все все все абсолютно разбивать так, ты чё? Нельзя так! Немного меня подбил мой маленький летающий самолетик здесь. <laughs> Это Ян резвица. Как вы уже поняли, вот сейчас я общаюсь с вами, мои дети находятся в садике. Я их сегодня отвезла на 8 утра. У меня такая дилемма, я не знаю, кормить их утром, не кормить. Будут они там есть садики, Не будут. Во сколько их забирать? Там, может быть до сна, потому что днем они не спят у меня уже давно. И все думаю, ну, воспитатель сказал, мы с вами будем на связи, не переживайте, все нормально. Сережа меня все время успокаивает. В общем, у меня с утра такой тремор жесткий. Я пытаюсь себя отвлечь, я все время смотрю в группу, в которую меня добавили, потому что сказали, будут выставлять всякие фотографии, картинки. Ничего не появляется Я постоянно заглядываю, на но когда выставят В общем, нервничаю, чтобы отвлечь себя Я начинаю убирать Я уже столько всего перемыла Два мувальника вымыла, вымыла ванну, ванну стоит. Перестелила детское постельное Рассортировала у них игрушки Отдельно отделила там, где машинки Отдельно, где конструктор, лего в общем, Сережа смотрит, и это успокойся уже. И тут начинает мне воспитатель присылать фотографии, и я немножко успокоилась. Дети заняты, им сегодня рассказывают о театре, о театральных профессиях. Мне прямо она сбросила фотографию, как они все сидят, им включили плазму, там такая огромная плазма у них, и смотрят театральные профессии, изучают, в общем, Сейчас вам еще кое-что покажу, что мы сегодня сделали. Ой, в детской комнатке, смотрите, в детской комнате появился вот такой вот стол. Сережа соорудил. Вообще мы уже за полдня столько всего успели сделать. Этот стол временный. Он выглядит как барная стойка. Он достаточно высокий. С нашей кухни вот эти вот стулья барные переехали сюда. Но мы приняли решение сделать такой стол. Это временный стол. Конечно, когда они пойдут в школу, не буду. Другие столы, но сейчас, чтобы они не находились все время на курсе потому что там за кухонным столом мы и едим, и мастерим какие-то поделки, и пишем цифры, буквы, как-то нам это не очень удобно. Все-таки у детей должно быть свое рабочее место, поэтому мы сделали временный вот такой вот стол. Они придут сегодня, для них это будет сюрприз временный, потому что мы делали из стола, который у нас уже был, мы просто его там Сережа распилял и соорудил вот такой формат. Это у нас бывший офисный стол, поэтому вот с него сделали вот такой елка. Сначала стояла их детская елка вот здесь в углу. Теперь она переехала вот сюда, между кроватками, и будет стоять. В общем, такая вот легенькая перестановочка у детей в комнате. Друзья, еще только что пришла смс от нашего воспитателя. Мои детки спят. Вы представляете? Я сомневалась забирать их после сна или до сна. Ну, вот как все-таки первый день. Спят, уснули одни из самых первых. В общем, их сегодня, видно, заиграли так, что но это хорошо, что они поспят, потому что я в любом случае как только они проснутся заберу их сразу. У нас сегодня футбол, надо успеть переодеться и еще мы сейчас справляемся с Сережей и с Яном в магазин за тортиком. Мы решили им этот день сделать ярким, запоминающимся. Все-таки это событие, ну по крайней мере для меня и для них, думаю, тоже. Вот и сейчас поедем за тортиком. Да, ребята, еще забыла сказать, многие у меня в предыдущих видео спрашивали, для чего вам детей отдавать в детский сад, если есть возможность, чтобы они находились дома. Уже наступил такой период, когда они начинают, ну, им хочется больше общения со сверстниками, им хочется больше узнавать, больше знаний. Соответственно, эти знания они приходят получать кому? К маме. Мама постоянно находится с маленьким ребенком, что-то еще делает свое, нужно приготовить, поубирать, банально не хватает времени и в первую очередь не хватает времени на Яна у Яна сейчас такой период когда он хочет чтобы ему уделяли внимание чтобы с ним много разговаривали чтобы с ним играли а получается так что основную часть он проводит возле телевизора пока я кормлю ребят либо пока там ребята занимаются у них урок онлайн по-английскому либо я там что-то готовлю в это время Ян брошен он конечно и не требует там много к себе внимания он сидит если мультик ему включишь, он должен долго просидеть. Но для меня это страшно, когда ребенок слишком долго сидит возле телевизора. Пришло время, когда они сами с легкостью согласились сказали, да, мама, мы тоже хотим в садик. еще наш учитель по английскому языку, у которого мы сначала занимались три раза в неделю, потом увеличили занятия, и занятия проходили каждый день. Сейчас ушла в декрет. Она вот на днях родила ребеночка, поэтому, ну, она мне говорила, что ей где-то месяц, может быть, полтора надо на адаптацию, и дальше мы снова возобновим занятия, но опять-таки это занятия будут, мы будем списываться, и будем выбирать оптимальное время и для нее и для нас, поэтому, чтобы вот эти два месяца или сколько там мы будем в ожидании нашего учителя по-английскому, чтобы они, ну, совсем от рук не отбились, чем-то были заняты, и с интересом продолжали познавать этот мир. В общем, я посчитала, что лучше будет именно так для них, и упускать такую возможность не стоит. Ну и тем более, та группа, в которой вот они сейчас находятся, это же группа и пойдет с ними в тот лицей, в который мы хотим пойти, в который мы уже записались. Поэтому им будет намного легче, проще, когда они уже будут знать друг друга. Ну, это, в принципе, нормально. Мы уже в магазине. Где-то тортики продают. Ищем тортик. Так, тут рыба. Что-то новогоднее. Посмотрим, что здесь есть красивого. Такой цвет необычный. 15 гривен. Ой, тут уже много разбитых шариков. Мишуры много. Наклейки. Так, ну у нас уже все есть. Рыбка. Ой, тут такой потолок низкий, потолок космический. Янт с нами. Счастье для ребенка. Он думает, что сегодня за день такой особенный, почему столько внимания? Здесь столько булочек всяких разных вкусных. Навет. О, кошечекого дивлюсь. Смотрите, какие красивые пироги шоколадный с вишней. Выглядит очень аппетитно. Мы с Сережей на тортиках забуксовали. Столько вариантов. Торт Моцар, Прага, Спартак, Астерхази. Сережа на нем настаивает. Тропиканка, йогуртовый. Карамельный, Буржу, Четыре встречи, два Наполеона. Ну, ну это вкусное, там орешки, он еще что-то это Нет, Это нет, возьмем не порезан, а зачем он порезан? Ну давай, я не знаю, главное, чтобы детям было вкусно. Смотри, а он разный есть повез. Да? Это да? вот, ну, да, властно кондитерская именно этого магазина, поэтому мы берем именно ее уже проверим. Медово-горьковый. Вот есть много других, но мы рисковать не будем. Ура, Ян, тебе такой тортик нравится, да. Да? да? Понравится он Марку и Ренату? Вот такой, смотри. Вот такой красивый. Да. Будем такой брать, да? да. Хорошо. Да. Еще, еще такие пирожные аппетитные. Ну, вишенка. Деткам вишенки нравятся. Ребята, уже дома. Сейчас готовлю чай и будем пробовать торт. И сразу же ехать на футбол. У нас еще сегодня, ребят, футбол. Понравилось вам садике? Да, да. Открываем мы огурчики соленые или огурцы. Сейчас буду готовить салат. Как думаете, догадались, Какой? Всего лишь два варианта из соленых огурцов, но таких, тех, которые все знают, салаты. Если сделать вот так, то, наверное, вы подумаете, что это винегрет. Винегрета не будет. Это будет оливье. Уже кто-то начал его есть. Сережа говорит, давай забабахаем оливье. И мы решили все купить, все ингредиенты для этого салата. Все осталось сейчас горошек высыпать. Чувствуется, что скоро Новый год